Да, Уважаемые коллеги, в условиях дефицита времени постараюсь быстро сказать, что у нас произошло нового в таргетной терапии. Но В основном мой доклад будет, конечно, посвящен возможностям лечения АЛК, позитивного рака и легкого. Но кратко расскажу о тех возможностях, которые у нас появились, наверное, в течение последнего года. Ну, вы хорошо знаете, в рекомендациях Русской это уже обозначено, что у нас есть обязательные четыре маркера. Это igf 1 и BERAF. И э, желательно определять так называемые новые мишени. Это мутация, амплификация гена МЕТ, э, мутация гена red ХЕР-2, НТРК и КИРАЗ. но Если говорить в целом о э, таргетной терапии и ее отличии от иммунотерапии, мы можно посмотреть на эти два графика. Действительно, то, о чем говорил Федор Владимирович, мы видим, что иммунотерапия помогает далеко не всем. И большинство пациентов все-таки у нас... Несмотря на все наши сказать, маркеры, которые мы пытаемся сказать, определить, факторы курения, все равно кривые значительно резко падают, и только потом мы выходим на какое-то плато, когда пациенты, ответившие, и зачастую это пациенты даже сказать, с отсутствием вообще экспрессии ПДЛ, тем не менее, сказать, они отвечают и живут некоторыми годами. Поэтому, конечно, на многом здесь у нас чисто эмпирический подход, и мы уже так сказать, определяем тех пациентов, которые ответили уже под фактом. При таргетной терапии, наоборот, мы можем определять маркеры, которые нам дают гарантии, что у нас 90% случаев есть ответ. И, соответственно, конечно, это молекулярно-генетическая диагностика, это именно то, что нам дает возможность, наверное, Бороться со смертностью при раке легкого наиболее эффективно, потому что действительно большинство пациентов отвечает. Мы сразу видим, как кривые расходятся. И, соответственно, именно за счет вот этой группы пациентов, которая, к сожалению, пока еще не так многочисленна, поскольку в основном там у нас не курящие пациенты, но тем не менее именно за счет этой группы пациентов у нас и происходят основные успехи при борьбе со смертностью рака легкого. Но тем не менее, к сожалению, они рано или поздно все прогрессируют, и нам, конечно, приходится уже искать новые подходы. И эти подходы заключаются в том, что у нас появляются все новые и новые поколения таргетных препаратов, и переходя с одного поколения на другое, мы как-то можем продлевать жизнь наших пациентов. Ну, если кратко посмотреть, да то мы видим две трети пациентов с аденокарциномой, мы уже можем определить драйверы. И если посмотреть снизу, керас 25% да, на сегодняшний день, это самая частая патология, пытаются так сказать, применять различные меконгибиторы для лечения керас но реальные сдвиги произошли только при G12C. Да, и на сегодняшний день у нас есть уже за границей зарегистрированный препарат и клинические исследования, в том числе, так сказать, ингибиторов G12C в России. Это касается и террасы легкого, и террас кишки, но на сегодняшний день это все у нас, так сказать, в будущем. А Эджи Здесь также есть определенные сдвиги. В первую очередь, это, конечно, у нас имеется уже три поколения ингибиторов. А на сегодняшний день мы имеем клинические исследования. По редким мутациям, таким как инсерция в 20-м экзоде, появился такое у нас исследование с препаратом МОБУ Сертинип, который тоже в общем -то, дает определенный эффект. Вот сейчас мы лечим 5 таких пациентов. АЛК, АЛК. я остановлюсь в конце своей презентации. Мы на сегодняшний день уже имеем регистрацию 4 препаратов в России. И особенно будет информация по новому препарату, который появился у нас в Если идти дальше по, по кругу медингибиторы, ну вы все хорошо знаете, сказать, что самым первым препаратом-ингибитором, который разрабатывался именно как мед, был Кризотиниб. На сегодняшний день сказать, иногда у нас его назначают у Флэбла в России за, с большим успехом и появляются у нас новые препараты. Препараты для борьбы с мутацией ХЕР-2. Опять-таки у нас появляются новые назные ингибиторы и также появляются препараты, связанные с моноклональными интелами, такие как ADC, препарат Инхерту, который у нас появится, наверное, в следующем году. РОС-1 на сегодняшний день опять-таки у нас появились препараты, которые появились в клинических исследованиях и препарат хорошо известный кризитениб, дополняется клиническими исследованиями препарата энтроктиниб. А, по а, БИРАФ у нас стандартно все, так сказать, на сегодняшний день. Ждем а, ингибиторов второго поколения, так сказать, Она скоро, наверное, тоже у нас появится, но на сегодняшний день мы имеем схему препаратов первого поколения. Ну и а, тоже то, что новое появилось, это у нас ряд ингибиторы вы хорошо знаете, так сказать, применялись такие неселективные различные препараты типа ванездониба и других. То есть на сегодняшний день мы имеем уже два селективных препарата, которые у нас есть в расширенном доступе. Я покажу тоже первый опыт их применения. Ну и НТРК, совсем редкий опухоль, которая у нас случается один раз на 500 больных раком легкого. Конечно, это большая удача, если кто-то из онкологов такого пациента найдет в своей практике и будет лечить. Ну, я уже сказал, что у нас... Три поколения анти-ИДЖФР. сегодняшний день у нас есть ирлтениб, ифетениб. Появился у нас и декатимениб в регистрации в России, но пока препарат у нас отсутствует. Ну и э, осимертинип препарат третьего поколения. Э, исследование Адаура, о котором сегодня уже Федор Владимирович задавал вопросу нашему английскому другу. Э, что лучше так сказать, назначать иммунотерапию или э, таргетную терапию. И, конечно, это исследование Адарова показало это преимущество, и на сегодняшний день препарат осиммертинип зарегистрирован в России в качестве препарата адевантного, который должен приниматься в течение трех лет у больных с первой в третьей 3 стадии И, конечно, вопрос после сегодняшнего утреннего заседания, насколько мы сможем обеспечить наших пациентов, поскольку перерываются больных с аденокарциномой, много, 20% из них содержат ЭДЖФР, и, соответственно, эти пациенты должны получать 3 года такую терапию. Конечно, это тоже так сказать, достаточно серьезная нагрузка на нашу систему ММС, и, наверное, тоже потребует какой-то специализации, и выделения той подгруппы, которым наиболее показана терапия. Ну и следует отметить, что тоже такие же исследования идут, идут в области АЛК пациентов, которых оперируют и тоже после операции назначают препараты ингибитора тирозинкиназа, и сейчас планируется у нас тоже такое же исследование с мутациями РЭД, поэтому в общем-то это направление одевантной терапии с помощью таргетов оно будет развиваться и расширяться далее. А, ну, как я уже сказал, препарат кризитинеп у нас исходно создавался как метаингибитор, и соответственно вот три исследования, как видите, так сказать, связанные с препаратами различных фирм, это геометрия МОНО, которым тоже мы широко исследовали, Vision и профайл исследования достаточно старые, уже в котором исследовался препарат перезатени, в том числе АЛК и нет медмутации. Показали примерно одинаковые результаты, видите, выживаемость без прогрессирования, 7, 8, 9, 10 месяцев, в принципе, действительно говорит о том, что, в общем-то, эта опция у нас в ближайшее время Появится в настоящее время, есть расширенный доступ, и есть у нас старый проверенный препарат козитениб. Вот пример лечения больного с раком легкого метастазами кожи головы, у которого red мутация Видите, за 10 дней такая динамика. Действительно, вот на тех четырех больных, которых мы сейчас начали лечить, мы видим так называемый синдром Лазаря, который описан при мутации GFR. При других драймерах-мутациях это не так заметно, а вот при РЭДе... Тоже, в общем-то, -то такая интересная тенденция, она и чувствует очень быстрое улучшение, и это говорит о том, что действительно это направление будет очень-очень интересным. Ну, НТРК, я уже сказал, ред заболеваний, а, они часто встречаются, но сами эти заболевания очень редкие, такие как секреторный рак молочной железы. Вот. А при раке легкого это 1 на 500, и, конечно, сказать, мы а, ждем тоже зарегистрированных в России препаратов, чтобы лечить эту редкую патологию. Ну и перейду к основной теме своего сообщения, это регистрация в России лорлотиниба, который зарегистрирован под названием Лорвика, как препарат, который назначается после ингибиторов второго поколения, как правило, алектиниб или циретиниб, который у нас зарегистрирован в России, либо, значит, после последовательного применения кризотиниба ингибиторов второго поколения. Ну... Видите, правый столбик, он у нас самый зеленый, это говорит о том, что минимальная концентрация нужна препаратам лорлотениб, чтобы бороться с такими частыми, так сказать, мутациями, которые возникают в гении ЛК в процессе его лечения. Особенно, так сказать, частая мутация, как G1202R, и тут препарат лорлотениб себя зарекомендовал очень и очень хорошо. Вот статья э, известных европейских ученых, под, э, возглавлял который э, э, испанский исследователь Филипп. Э, видите частота объективных ответов вне зависимости от э, один был предшествующий препарат или два предшествующих препарата, ну, имеется в виду кризотиин и препарат второго поколения примерно одинаково, около 40 Опять таки Достаточно хорошая длительность ответа, выживаемость без прогрессирования, ну и медиана общей выживаемость оказалась лучше в группе, конечно, где препарат лор назначался на более ранней стадии. Вот. Но самая главная эффективность, которая отмечена при применении этого препарата, это, конечно, борьба с метастазами в головной мозг, потому что интракраниальная эффективность, она еще выше Видите, 66,7% пациентов, которые один предшествующий препарат получали, и 54,2% у тех пациентов, которые последовательно получали два препарата. То есть интерполенциальная активность она выше, чем даже общая активность. Причем вне зависимости от того, какие предшествующие препараты были, а в Европе, сказать, применялись и применялись и серетинип, и еще пока не зарегистрированы у нас бригатиниб, видите, сказать, практически вне зависимости результаты были достаточно хорошие, и они, так сказать, отмечались тем, что не было различий, какую терапию до этого получал пациент. Ну и профиль безопасности, он у каждого ингибитора терапии, она за свой. Есть некоторые общие, такие, например, как отеки, они тоже свойственны для лордозиниба, но тут есть определенные, так сказать, моменты, которые присущи именно этому препарату. Это, конечно, гиперхорестерин и гипертриглицеридемия. Действительно, это, так сказать, такая, практически большинство пациентов это есть. И первая и вторая степень 66%, третья степень 14% и в ряде случаев требуется назначение статинов. Но э, э, таких каких-то серьезных угроз э, при применении э, препарата лоротениб с точки зрения э, вот этих осложнений мы не наблюдали. Видите, полная отмена препарата 3%, снижение дозы 22%, никаких серьезных нежелательных явлений уже со смертью пациентов отмечено не было. Но смет, следует отметить, что, конечно... Есть такие достаточно частые осложнения, которые встречаются, и тут тоже мы это отметили, это набор веса, действительно пациенты, сказать, действительно сильно прибавляют, и в большинстве случаев даже бывает в степени третья, и у некоторых пациентов были отмечены когнитивные нарушения, быстро проходящие, правда, в связи с тем, что, видимо, препарат действительно очень, сказать, активно действует в головном мозге. И вот заключение по исследованию Филипп и авторов как раз говорит о том, что препарат лоралтинип, он высокоактивный, селективный гибитер как к тому же он действует и на РОС-1, и продемонстрировал достаточно выраженную эффективность, особенно интеркорниальную эффективность, и дает частоту объективных ответов около 42 процентов. В зависимости от того, какая была предшествующая терапия. И э, если два препарата и более, э, то, соответственно, тоже э, мы имеем э, частоту объективных метров около 40%, а выживаем без прогрессии 6,9 месяцев. Вот это цифры, которые были получены в этом международном исследовании. Ну, э, препарат э, уже получил рекомендации у нас «Русско». И эти данные, так сказать, вы видите, значит, доза 100 миллиграмм перорально один раз в сутки, в том случае, сказать, если пациенты, предшествующие своей терапии, получали ингибиторы АЛК второго поколения. На сегодняшний день ожидается уже, сказать, появление этого препарата в рекомендациях АОР в качестве второй линии, если у нас в качестве первой линии пациенты получали аликтиниб или церетиниб. Ну, а вы хорошо знаете, что на сегодняшний день уже первая линия с применением кризотениба она не является лучшей, поскольку доказано, что препарат аликтиниб или церетиниб дают лучшую выживаемость без прогрессирования в течение первой линии, поэтому на сегодняшний день они потихоньку сменяют кризотениб в качестве первой линии. Ну и, соответственно, если у нас была уже традиционная для России схема, это кризотениб, алектиниб, то уже, конечно, лорлотениб будет препаратом третьей линии. Ну и заключение, несколько слайдов о нашем личном опыте. Значит, в принципе, достаточно уже большой сложился опыт у нас в Первом медицинском институте, 169 больных, которые применяли различные ингибиторы тирозинкиназы, и лорлотинип, он использовался тоже в качестве препарата для лечения мелкоклечного рака легкого у 47 пациентов. Это была программа расширенного доступа, которая у нас проходила два года, с 2017 по 2019 год. И пациенты получали в качестве первой линии кризитинип, стеретинип и лектинип. В большинстве случаев, конечно, это был кризитинип и впоследствии, так сказать, уже они а, включались с программу расширенного доступа и получали LOR-LAT-TENIP. А, ну, вот первые 35 пациентов, которые в течение первого года были включены, вот здесь а, обработаны, представлены их данные. Как видите, сказать, большинство было как раз с первым и третьим типом а, АЛК вариантов. Большинство из них было с метастазами с CNS 77%. То есть, в общем-то, это пациенты достаточно были уже предлеченные и достаточно тяжелые. Ну и видите, наши данные по этим 35 пациентам. Частота объективных ответов составила 43%, при этом частота интракраниальных ответов составила 81%. То есть это, в общем-то, данные тоже подтверждают международные исследования говорят о том, что действительно вот лорозенеп uh, это препарат выбора именно для у пациентов с метастазами в головной мозг, АЛК, позитивного у рака и легкого. И, соответственно, если посмотреть выживаемость без прогрессирования, то даже у пациентов, которые были метастазы в головной мозг, у них выживаемость без прогрессирования была достаточно выше, чем у пациентов без метастазов. Ну, здесь, конечно, нельзя говорить, что это сказать, большие выборки. Видите, без метастазов у нас было всего 8 человек. А с метастазами 27, но тем не менее, вот такие данные были получены. Нежелательные явления были те же самые, это гиперхолестеринемия, отеки и увеличение массы тела. Но следует отметить, что только вот у четырех пациентов мы не наблюдали никаких нежелательных явлений, но у них у всех, кстати, был плохой результат. Как видите, синяя кривая, можем-то... Объясните объяснить на сегодняшний день это невозможно, может быть просто, так сказать, небольшое количество пациентов, но вот ситуация такая же, как при иммунотерапии. Если у нас нет побочных действий, эффекта нет, если есть побочные действия, значит что-то, так сказать, на организм действует. Поэтому в заключение, так сказать, хочу сказать, что действительно и в рамках нашего опыта, в рамках программы раннего доступа, Лорл Тенип показал, Впечатляющие результаты. Видите, частота интерокриниальных ответов 81%, 94% клинической эффективности на сегодняшний день те данные, которые у нас есть, позволяют медиальной общей выживаемости определять 70 месяцев. Ну и, соответственно, в общем-то, вне зависимости от варианта АЛК, все пациенты у нас ответили хорошо на лечение лордетнимом. Спасибо за внимание.